Фасоль по свойствам заменяет мясо, именно поэтому она так популярна, ее едят в посты при соблюдении диеты. А также вегетарианцы, попробуйте простой рецепт, как приготовить фасоль красную тушеную. Тушеная фасоль готовится очень просто и быстро, самое главное, это предварительно замочить ее на несколько часов, а лучше на всю ночь, тогда она приготовится очень быстро. Кроме красной фасоли таким способом можно приготовить и обычную белую, можно приготовить фасоль с разными овощами, мясом, подают блюдо к гарнирам из овощей, каше или макаронам. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. 1. Фасоль замачиваем в холодной воде на 5 часов, отвариваем в кипящей подсоленной воде полтора-два часа, чистим и моем лук и морковку, измельчаем лук полукольцами а морковку трем на крупной терке, сковороду ставим на огонь и наливаем растительное масло, отправляем сначала лук, а затем добавляем морковь, готовим до золотистого цвета, после этого кладем отваренную фасоль. 2. делаем томатный соус, в стакане горячей водой, разводим томатную пасту и переливаем в миску, добавляем мытую и мелко рубленную зелень, солим и перчим, перемешиваем. 3. Заливаем полученным соусом содержимое сковороды, накрываем крышкой и тушим 7-10 минут, если нужно, подсаливаем. 4. Чистим чеснок и измельчаем его через пресс или натираем на мелкой терке прямо в сковороду, перемешиваем и тушим еще 2-3 минуты, после этого выключаем огонь и подаем блюдо. Вкусняшки, подписавшимся! Лайкайте! Подписывайтесь, комментируйте. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Красная фасоль, 400 грамм. Луковица, 2 штуки. Морковка, 2 штуки. Соль и перец, по вкусу. Чеснок, 5 зубчиков. Петрушка, половина пучка. Томатная паста, 5 столовых ложек. Количество порций, 4. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. До новых встреч!